Патология в человеке существует потому, что нам предназначено выйти за пределы, превзойти человеческое. Если вы не можете выйти за пределы человеческого, возникает патология. У вас есть внутренняя способность к этому. Но если вы не дадите ей реализоваться, она обратится против вас и станет разрушителем. Все творческие люди опасны, потому что если им не позволить творчество, они станут разрушительными. Человеческие существа – единственные на Земле животные, способные к творчеству. Ни одно другое животное так не опасно, потому что ни одно животное не способно к творчеству. Животные просто живут. Их жизнь развивается по определенной программе, и они никогда не сбиваются с предназначенного им пути. Собака живет собакой и умирает собакой. Она никогда не пытается стать бундой. Но, конечно, и не сходит с ума, не становится Антольфом Гитлером. Она просто идет по накатанной колье. Она очень консервативна, ортодоксальна, ужасно. Все животные, кроме человеческих существ, ужасны. В человеческих существах есть нечто эксцентричное. Им хочется что-то сделать, куда-то попасть, кем-то быть. Если же этого им не позволить, если они не смогут быть розой, то захотят быть сорняком. Но они хотят чем-то быть. Если они не смогут быть буддами, они станут преступниками. Если они не смогут создавать поэзию, они будут создавать... Кошмарные сны. Если они не смогут расцвести сами, то не позволят расцвести никому другому.